А ну посмотри сюда. А что влупило? Пожар? Горел я весь. Горел весь. До беззаправки. Успокойся. Говорить плохо. Говорить плохо? Как себя вообще? Кожа что как чувствуешь? Тихо, тихо, тихо. Не шевелись. Не шевелись. Паху ничего не чувствуешь. Ничего не чувствуешь, паху? Успокойся. Все нормально будет. Успокойся. скорая приезжает в течение получаса уже добиваемся вот. человек уже умирает можно так сказать а скорая только только приехала